С первого по тринадцатое нашего января Сами с собой вспоминаются старые времена. Сняли иллюминацию, но не зажгли свечей С первого по тринадцатое и навсегда теперь. Словно двенадцать месяцев эти тринадцать дней Наверное, что-нибудь сменится. В жизни твоей и моей. Я закопал шампанское Под снеговат саду. Выйду с тобою с опаскою, Вдруг его там не найду. Нас обвенчает маскарад Сказочная метель С первого по тринадцатое И навсегда теперь. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Будет еще много интересного.